И всех хаюшки, мои дорогие друзья, я Иван Мизмат, И сегодня я буду рассказывать вам о четырех различных лайфхаках для ваших монет, а также для самих вас. Ну что ж, а мы приступаем к первому лайфхаку. И первый лайфхак это у нас вести учетную запись всех своих монет. Что мы можем указывать в этой учетной записи? Название монеты, потом год, в котором она выпущена, сплав ее, тираж, стоимость и тому подобное. И также, если хотим, то можем срисовать ее даже вот так вот. Как же мы можем срисовать ее вот так? Да? Очень легко. Мы берем саму монетку. Насколько вы помните, я обозревал эту монету в прошлом видео. Если вы то видео не смотрели, то обязательно посмотрите. Если оно вам понравится, то поставьте лайкусик. Что ж, вот такая вот у нас монетка. Мы берем, ложим ее под лист, на котором мы хотим зарисовать ее. Берем самый обычный карандаш, прощупываем ее пальцами и начинаем карандашом водить аккуратненько по монете. Так нам нужно водить... Ну, как не очень долго, и желательно давить чуть-чуть сильно. То есть, чтобы у нас смогло отпечататься все и текст, и сам флаг. Ну, или что у вас там, картинка сама. И как мы видим, у меня получился вот такой вот рисуночек. То есть, мы видим флаг МВД Российской Федерации и немного шрифтом. И это у нас уже был второй лайфхак, дорогие друзья. Что ж, а мы переходим к следующему лайфхаку. И следующий лайфхак это у нас про... Э, ну, то есть, про монетки. <laughs> да, оригинально. Иногда бывает, что вот в таких вот альбомах мы не можем вытащить монетки. То есть, их вытащить очень сложно. Из-за этого у нас рвется по бокам или рвется вот эта вещь. То есть... Вытащить довольно сложно. И вот это нам поможет пинцет или же плоскогубцы. Но лучший пинцет. Мы берем пинцет, чуть-чуть приподнимаем, зажимаем монетку, зажимаем пинцет, и она у нас легко вытаскивается. Кстати, если вы догадались, какая это коллекция, то ставьте лайк. И также пишите в комментарии, какая же эта коллекция. Если что, могу еще показать вот так вот. Может быть, вы узнаете. Ну что ж, дорогие друзья, а я перехожу к следующему лайфхаку, и этот лайфхак я буду вам говорить. Если у вас, к примеру, есть купюра, которая, ну, то есть, есть купюра, которая порвалась, то вы можете спокойно ее заклеить скотчем, а, ну, То есть ее в магазинах должны будут принять. А если же не будут принимать во всех магазинах, то вы можете тупо пойти в банк и обменять ее на новую купюру. Ну и что же, дорогие друзья, сегодня я рассказывала вам про три лайфхака для монет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и до новых встреч!